<смех> Корзи, а это вообще Да я сказал, да. Это не, да. На весь раз ехать, да. не то есть это сам... вам нету карбюраторы?